маль мышка а? давай заходи побыстрее о ты загрузился oh, yeah. о <плодисмент> а ты где мой сладкий? Настроим. А О, я и изначально и... это делал. <связь> Ты возле какой-то А ну? я не ему братан. С, С, А, Б. А я на С. Видишь, да? Не понимаю, хрена ли он там-то делает? Погоди, чувак, давай, сейчас не ну, Давай друг друга, просто встретимся. Ты где? Ну, я сейчас на себя Вот. Пожалуйста, я... вытащи <связь> изо рта что-то. Очень непристойная и начни нормально разговаривать. Шоу, как ты там говоришь, Я тебя нормально слышно? Паша, я тебя вижу, стой. Здорово, здорово, здорово, братан. Смотри, вот твоя здорова, аптечка. <сöring> <сöring> ты чё её съел что ли? Куда делась моя аптечка? <сöring> <сöring> <Я> не знаю. Забирай свои медикаменты. На не нее. Так я ее съел. Сейчас. Вот тебе аптечка, выбирай! А ты уже совершенный, а покушение. Стой, Паша, стоит, что я делаю? Я не вижу. А здесь можем выйти наверх, на улицу? Да. Да, погнали. Да. Видишь, Можно, ну, здесь, в карты. Можно, может, там, на Макс, иди ко мне. тех А я сейчас постреляю. Слышишь? Да. Я, короче, на А, грубо говоря. Я бегу. О, здорово, иди сюда. А ты чё, инженер? Да. Так, чё? Посмотри. Чё? не а. видишь? Нет. Нет? Нет, а Я чё? Я так долго старался, и ты это не видишь? Я Нет. Ну и хорошо, что ты его не знаешь. Мне только лучше. Ой, МОТЬ! Да ты чё? Сейчас, сука, я нагнуть меня хотела, а? В смысле? я вообще ты там просто сидел? Так ты где, животные? Я пошла искать тебя. Да ты достал аптечки, кидай, Димил! Соси кипирку. Я тебя не увидел. бич. Погнали на оптечку рвак. Можно. Ну давай пошли. Женера, женера, конечно. Деплойся на мне. Нет, да, в натуре не... этот лок на 30 кадров. Ну, грубо говоря, если отпадать. На, на 45, я знаю, то что на 45. 40... Кстати, знаешь, че, Макс? Ты на мне деплойнулся? Это ты там на мне деплойся. Стой! Танк! Нет! Ты где? Мы Макс, ты где? Ты чё? Говно а что? Ты не в моей команде. Нужно ждать, чтобы меня убили. Я не заставлю себя ждать. Кто-то там у вас на вертолетике расхаживает. Разлетывает. Как же мне нравится Сада Шанхая то что у меня компьютер ее прям не переваривает. Как, блядь? Вот так. Пиздец, вот пиздец, вот крыса, сука, просто... Что пальнуло по мне? Да что это такое? Маша, как на тебя это будет? А, вот. А ты что, в моей тиме? Ты где? Ай, да по мне шмаляй, да что это такое? Ты в моей тиме, что ли? Да нет, блядь, а по тебе то да что за говно по мне шмаляет, то я не а понимаю! Что, ты за кого играешь, ты за Китай? Нет, я за United, United States, за Америку. Блядь, США. Я за Китай. Я вот до сих пор одного не понимаю. Че здесь происходит? кому он? Чем мне делать надо? Я еще ни одного не увидел, ни одного. Зато меня кемперы уже съели, блин. Бомжи тупые. Че <смех> это, нами? Да что за хуйня, блять, как играть в Battlefield я не. А я любитель типа, просирать технику. <смех> <смех> <Ч donc> Или Я, что, я что? ее не просрал. Нет, я, я ее просрал. Это, что... И снова аналогичный вопрос. Где все? Ай, Фриз. Да что ж, я не попал-то. Якцы так-то, а? Ну, хоть кого-то я встретил, блин, ну что еще сказать? Ничего не сказать. Ой, что это? Ха, я могу на мусорку нажать. Или что это такое? Что я сделал? Обнаружен вражеский вертолет. Что я, мать вашу сделал? Я. Я тоже бегаю. И что-то толку какого-то вообще новое. Спасибо, блин. Только смысл, если я могу кью нажать. О, бомжа да встретил. А, это свой тиммейт. Я же испугался. Что кого-то встретил. А я что-то бегу, у меня тут все сливается. очень такое. Ладно, тогда так побегаем. Чем мне как-то пофигу вообще? Мне все равно делать нечего. Не, внутри я бомжи... А! Это... Да. Что? О, такой он пес, а такой он пес. Ага. Песино. Будила тупое Ты ч, Галил? Ай, нет, не бейте, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, возьми меня с собой, спасибо. Пиздец, на точку заезжает, блядь, тысячи танков, и хуй, бля, и ч сделать нахуй? Пиздец. Тебе нужен инженер, подожди, нет, не Не уходи. Сладкий. Да ты что? И сантура Не зевайте! Вижу вражеского бойца в вашем районе! Прием! Обнаружен <рошу> Максим! Я против! А мне нужно! Да нет, я в... ты такой кричишь, десантура, я вижу, тут прилетает дебил. Я такой, опа, опа, че такое? О, О, О, опять Максима, я чуть не понял, а какого хрена ты там заспавнился? Как, как ты вообще там оказался? Я просто тебя увидел, убил. Но я пока ничего сказать не могу, потому что меня тут... О, Майс. Nice. Ну хочешь типа как? Мой долг. Как здесь сейчас включить? Ла. Знаешь? Ну с вами был Павел. И Battlefield 4. Ставим лайки, дизлайки. Подписываемся. И всем пока. Would.